А вот уже с утреца один удачливый охотник позавтракал молодого кокча. Хорошенько он его, видать, проголодался, внутренности все достал. Вот так они их поедают. Гуско беленькая, как положено. О, сизы. Ножки. Ну, молодой. Мы посмотрим. Ну. Вот так вот они их объедают. Ну, ничего. Никодор. Прям подходит, подходит. Ну, ты как начнешь, посмотрим. Последних два пира нету. Выбил. Ну, выбил, видать. Выбил. выбил, видать. Точно выбил. Два пира нету. Надо его закрыть. Иначе все сломается. Болят, видно, сразу, что подходит в стоечку встает и начинает сразу бросать игру. Давай, давай. Ага, точно бросает игру. Надо его прикрыть. стороны с левой стороны два пировой дома Вот вечернюю кармешку вам устроим. Давайте, давайте. Ух, ух, ух, ух, у, Да, это будет, да? Да, Чок назову. Его. Красавцы, О, Уже как задрались! От души начинаем. Вау, этот вертолет, как он начинает гребсти. Хорошо. Как стартует, а? Ну, Но... а там где? <смех> <смех> ну ничего, потихонечку. О, ух, <смех> Молодцы. Ай, молодая, ай, молодая, ай, красавица, что делает, а, красотка, вот уже вот-вот долинивает, вот она, она, это будет у меня каскадом бить, вот она, вот она. бьет У -у -у. Ха -ха. молодец молодец вот она встает и поперла поперла а вот так будет вот так ее бабка бьет две три стоечки. и вперед молодец молодец сейчас тягу подтянет не первый день слетела вот она идет вверх идет и идет красавица хвост как держит хорошо а, а, а. А, а. А. Ох. ну вообще сложности раз 50 на выбила еще одна дырявая тоже такая же. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, ну no, no, no, no, no. давай давай Если ты каскадом будешь бить меня, то будет супер. Где тут мой сочи? Ну-ка, давай. Давай, давай, давай, давай. Ну, сейчас отоленивает. Пойдет уже. Давай, давай, гриб. А-да. Включает. Уже начинает. Так, а одна постарше. Вот она уже. Вот она уже зачистила. Вот еще один. Усенький. Вот. Красавчик. Красавчик. Ой, ух, уже щелчком. Вот так вот. Все лето перелетали туда-сюда и уже начали кувыркаться. Теперь же осталось им лед набрать и закрепить игру. О, красавцы, молодцы. Та сизая мне нравится. О, бусинки. неплохой, молодец, молодец. Вот дырява какой, а. ой, какой дыряв. Буса будет играть хорошо. О, с подтяжечкой уже, молодец. Суперски. Вот этот та-та-та С щелчком вот этот показатель хорошей игры. Обязательно должен присутствовать. Вот он. Та-та-та. Та-та-та. Вот он. Та-та-та. Ну давай вместе. Ну. Та-та-та-та. Давай, давай, давай, давай. Ну, давай, давай. Вот начинает. Только облинял, еще боится. Они же кровь бешеная. Они начинают срываться. В точку. Ой, горят. Во, во, во, во. Вот, вот показатель должен присутствовать. Та -та -та -та -та -та. тут, тут, тут, тут. О, уже начинает. Тут перевернется и будет с игрой уже делать вот это тра-та-та. Этого бусова надо пометить. Это уже железка. Это железно будет. И грун, и летун. Это железно будет. Только начал кувыркаться, вот уже отрывается у него. Перья наоборот растут. Вверх. Всех вниз, а он вверх. Ну, вот он. Молодец. Молодец. Красавчик. Ну, вот ему будет напарница. Тоже на тяжелая на посадочку. Бог мы, Где-то, наверное, сантиметров 10. 10. Вот так ястреб несет голубь в ногах. Такое ощущение, что это тоже. Вот она, вот он. Красава, красава. Как он меня радует. Вот он. И спуск у него хороший. Сразу будет, вот она, вот она, вот она, потерла Вот она, вот она, вот она. Вот он. Да давай куркай А вот это будет хороший показатель. босы хорошие Старые линии босы Смотри, она еще. Есть дырявый. Будет играть и тянуть. Красавица. Вот самая началась такая работа для голубеводов, самый процесс, за которого стоит держать голубей. Резать его. Вот она потерла. <смех> не хочет, не хочет, не хочет. Вот она, вот она, вот она. <смех> Короче, тели. Вот, вот она, ну. да да да да да да да да да да в легкую берет 3-5 метров железно. Ноги красиво она выкидывает. Вот такие, вот такие голуби с такой посадкой тяжелой набивают хорошее крыло. По три часа летает, по три с половиной. Такой лохмой. Считай с рюкзаком летает. Спортсмены, одним словом, спринтеры. Казы голуби недолголеты. Скорее всего, они спринтеры. Резко встают, играют много. Отработают свою 100-метровочку и посадочку. А вот такие вот голуби летают долго. Комбинируют свои качество и лед и игру и креплю вот они зачастил. ну садись кормить будем вас ох как она тарахтит ох как Такую птичку если ей дать крыло набить а потом обрезать под корень лохму она перевернется это будет шедевры шедевры будут раньше времени лохму отрежешь начнет частить, не знает что получится крыло выдержит нет вот он вот он опа куркается. все молодец это возьмет свое заслужили давайте ну давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. О, давайте, давайте, давайте. Челкари первые. хочется всем. Красавцы, красавцы. но -хо -хо, Дырявые все. Дырявые. Ой, вот дырявая какая. Она гребная. Молодая эта сманечка. Переленяла. Это тоже нагребная. но Давай. но Ну. Он отрезал лоб, но он все равно идет, и Рано Рановато он начал бить. Вот он, вот он, вот он, вот он. голубой бог будет. Вот а, Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Красный начали играть на игре Ой, бурая она. Ну, ну, ну. давай, давай, ну. ну. пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Ай. Ай молодец, красавица. Это вверх тянется. Сгребли она. Ух, ух, поперла. Красота. Красота, красота. Ну, давай, давай, давай. Что еще надо человеку? Для полного счастья. Ай, ай, молодец. Ай, ай, досочка. Да вот она, вот она. красавица. Вот она, ножки включает. Ну а что еще надо? Ну, молодец, молодец. А, пепельные. А -а -а. Давайте. Ну, эти будут долго спускаться. Гулю-гулю-гулю-гулю-гулю. Вот таких вот. Чтоб 20. До вечера будут спускаться кушать. давай давай вот, вот. Ха -ха. Вот. пошел стартовать пошел пошел пошел пошел стартовать пере весь Давай Ну, так дырелые садятся. Ну, ну давай, давайте. Вот он, стартует. А сочонок какой. Ай, чудесно. чудесно. Уже начал биться потихоньку. В ногах-то появилась белая. Ну, какая розовенькая вывелась. О, пленку какая... проходит. Шикарная, лопастная. Иди за я начет.